Всем привет! В этом видео будем говорить о возможностях и перспективах DEX биржи Biswap с Alpaca Finance. И досконально в этом видео разберем, как мы можем с использованием ликвидности Biswap на Alpaca Finance отправить свои средства и получить в разы больше вознаграждения за счет использования кредитного плеча. Ну и в конце пробежимся, когда лучше всего покупать токен BSV. И также рекомендую посмотреть, покажу на токен Alpaca. Он тоже находится в интересных зонах для покупок на перспективу. Поэтому кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали. Итак, ребят, биржа Biswap вкратце, да, кто еще не знает, это DEX биржа децентрализованная, все, что в секторе DeFi есть. Все здесь помещено удобно на одном сайте. Мы можем этим пользоваться и оплачивать это все в самых минимальных комиссиях. А именно покупка, продажа криптовалюты, использовать nft marketplace, возможность участвовать в IDO, игре, Ну и самое-самое основное, чем я пользуюсь. И вот здесь у меня в пулах, естественно, застейкано. Это мы стейкаем, приумножаем свои активы. В обычных пулах, в двойных пулах, в фарминге, ну и также есть фиксированный стейкинг. Кто еще не смотрел мое видео о том, как на бирже Бисвап приумножать свои средства, про пассивный доход, обязательно вот ссылочка сверху вверху, посмотрите. Я думаю, вы для себя найдете там много чего полезного. Ну и также, если вы не знали, это DEX биржа, да, и на ней не нужно никакие вам там паспорта, какие-то проходить верификации. Вы просто подключаетесь к Metamask, я вам оставляю ссылку, хорошую ссылку, которая у вас позволит экономить 50% на всех торговых комиссиях и всех операций, которые вы будете делать на бирже. Ссылки все под видео в описании. И обязательно рекомендую подписаться на все соцсети Бисвап. Это Твиттер в основном. Это обязательно нужно сделать. Телеграм-канал, чтобы не пропускать новости, которые они выкидывают. В особенности когда идут двойные, там лоунч-пулы, какой-то фиксированный стейкинг, мы быстро принимаем решение, залетаем туда и стейкаем под максимально выгодный процент. Так что, чтобы вот это все не пропускать, залетайте, подписывайтесь. Все ссылки на соцсети я тоже оставлю под видео в описании. Ну и почему же Alpaca Finance? Да? Потому что это один из крупнейших протоколов ликвидности, который позволяет нам торговать на заемные средства в сети Binance Smart Chain. И также недавно они добавили еще и Phantom. И вот смотрите, в сети Binance Smart Chain 526 миллионов ТВЛ заблокировано, да, и 14 миллионов в сети Фантом. Если брать всю сеть Binance Smart Chain, то Альпака, видите, на третьем месте по заблокированным ТВЛ. И чуть ниже, немного отстает от них всего лишь биржа Бислав. То есть идут практически, как вы видите, рядом. Альпака Фаненс прошла много аудитов по проверке безопасности смарт-контракта, в том числе и Ацертик. Поэтому это тоже нужно иметь в виду, и что это также и надежно. Ну и также у них есть множество партнеров, да, в особенности бирж, с которыми они сотрудничают и работает. Ну и Альпака предоставляет э, токену BSV больше новых утилит и за счет э, ликвидности BSV пользователи BISWAP э, здесь могут пользоваться многими преимуществами именно на Альпака. А именно это фарминг с кредитным плечом. То есть что это такое, да, фарминг с кредитным плечом? Во-первых, это одолжение заемных средств, да, в сети Binance Smart Chain. То есть вы условно владеете одной суммой и при увеличении там кредитного плеча в два раза вы берете, удваите свою сумму и таким образом вы уже можете фармить не на ту сумму, которая у вас была, а на сумму в два раза больше. И таким образом, повышая, во-первых, объем своих активов, вы увеличиваете в разы свою доходность. Я думаю, с этим все понятно. Но это также увеличить наши риски, о которых мы обязательно поговорим дальше. Так вот, здесь нужно нажать Launch App, и мы с вами попадаем на страничку Alpaca Finance. Здесь вы выбираете сеть Phantom или Binance Smart Chain. Нас интересует Binance Smart Chain, потому что без swap именно на Binance Smart Chain и здесь вы коннектитесь своим кошелечком MetaMask. Дальше нас интересует вкладочка Farm. И давайте с вами сейчас попробуем создать пару со вторым кредитным плечом. Здесь вы видите, какие есть пулы. Нас интересует ликвидность BISWAP. Нажимаете BISWAP. И здесь видите торговые пары, которые могут вас заинтересовать. Вы же выбираете под себя. Я же беру, например, пару... БСВ USDT, вот она меня интересует, видите, с третьим кредитным плечом, это у нас тут показывает 346 годовых, мы поставим там второе кредитное плечо, здесь вот видите, идут проценты за фарминг, сборы по трейдингу, вы видите, здесь награды в Альпаке идут, здесь процент в USDT, это годовых, которые мы отдадим за, за счет того, что мы брали взаем в USDT, если вы будете BSV BNB, например, стейка, то видите, когда вы берете в заем BNB, то вы платите годовых там, 19%, то есть больше. В USDT это меньше 8%, то есть имейте это в виду. Ну и дальше тут нажимаете «Фарм». Что у меня есть? У меня на счету тут есть 120 долларов и 20 BSV. Вот я хочу пустить на фарм свои 100 долларов. Здесь сколько BSV, там неважно, вы ставите, хоть даже один поставьте. Вы можете все ставить. Сколько бы вы средств не закинули, старым плечом, вот здесь, да, вы там можете менять, старым плечом, у вас инвестиция ваша удвоится. Но это как фарминг, то у нас должно 50 на 50, то есть пропорционально, сколько у нас, например, USDT, сколько надо, ровная половина должна быть BSV. И вот здесь... Когда вы будете активировать вот эту всю историю, оно сам пул автоматически вам создать, создаст 50 на 50. Так вот, смотрите, ставим 100 USDT, например, и 1 BSV, и опускаемся ниже, и видим, что у нас здесь происходит. На мои 100 долларов и один BSV, который я поставил, это в долларах по сегодняшнему курсу 100 долларов 36 центов. 1 BSV, как раз там 36 центов. Так вот, мне дают взаймы в долг вторым плечом, да, мы выбрали. Мне дают 100 долларов 31 цент. По сегодняшнему курсу это 272 БСВ. Почему именно в БСВ тут в лонг, да, пишет? Потому что мы берем взаймы доллары, но так как у меня в наличии доллары, то мне нужно на эту сумму огромное количество и БСВ, чтобы создать вот эту пару для фарминга. Здесь же опять-таки, чем выше вы будете ставить плечо, Видите, процент доходности у вас увеличивается, но также имейте в виду, у вас будет увеличиваться процент ликвидации. Это значит, что если вы зашли в момент неблагоприятных условий по рынку и токен BSV, например, будет очень сильно падать, то у вас будет риск ликвидации по процентам, через какой срок. Сейчас мы с вами дальше посмотрим. Итак, все уже здесь набрали, все понятно, посмотрели, какой процент годовой. да? Сколько там отдаем, что чего получаем. И нажимаем фарм. Подписываем, подтверждаем транзакцию. Все, теперь мы можем проверить во вкладочке портфолио. И здесь вы видите полностью позицию, которую мы открыли. Видите, мы вложили 100 долларов своих и 30 центов, получается. А фарме мы на 200 долларов 50 центов. И API у нас годовой, тут получается 178%. Нажимаете клейм и забираете свои награды, которые, которые попадают вам напрямую на кошелек MetaMask. Самое главное, что вы должны понимать. Вот видите, вот это 33% зелененькие светится. Это насколько безопасности ваша находится позиция, чтобы ее не ликвидировала. Потому что если токен BSV пойдет и упадет на 63,90%, то ваша позиция пойдет попадет под ликвидацию у вас будет ликвидировано на сумму 83,33 процента. Вот здесь, если зайти в табличку, в описании, то здесь видите, что за ликвидацию, например, по вот таким парам 83,3 процента, у вас останется своих средств из 100 долларов только 11,6 процентов. И еще 5% идет на ликвидационный сбор. Я знаю, что токен Альпака, он тоже подлежит джигантню. Он дефляционный токен. И с этих ликвидаций час процент тоже идет на сжигание токенов. Что в дальнейшем дает, конечно же, и воздействует благоприятно на его рост. Ну, как и все токены токенов BSW. Так самое вы можете нажать сюда кнопочку и здесь добавить там ликвидность, например, своими еще долларами. Если вы нажмете BorrowMore, вы можете здесь, например, увеличивать кредитное плечо, таким самым вы будете повышать риск, но тем самым увеличивать процент доходности. Или же можете уменьшить кредитное плечо, тем самым уменьшая риск ликвидации вашей, но тем самым и уменьшая доходность. То есть вы все это можете контролировать постоянно в процессе. То есть это очень хорошая. Новость, кто действительно, кому она понравится, кто будет ею пользоваться. Но, ребят, пользуйтесь осторожно, если вы понимаете, что вы делаете и поняли, как здесь все работает и учитываете все свои риски. Ну и также кнопочка Close. Вы можете закрыть позицию, вы можете закрыть ее частично. Вот, например, вы хотите закрыть там 50% своей позиции. Вы закрываете и видите, сколько вам вернется. Да, там 50 долларов в USDT и 137 BSV. Либо же вы можете сразу нажать «Convert USDT», чтобы вам все конвертировало и все вернулось там в USDT. Ну и также просто, если хотите закрыть полностью, вы нажимаете «Закрыть полностью», нажимаете «Close Position» и все, закрываете позицию. И таким образом возвращаете свои средства в общем я закрывать пока не буду пока я вижу благоприятные условия на рынку пока токен bsw я много раз говорил что цена покупки на 29 30 35 центов это хороший набор позиций в долгосрок сейчас мы вышли хорошо с клина был хороший рост и была коррекция, и сейчас потихонечку тоже восстанавливаемся, поэтому я буду следить за токеном BSV, ну, и естественно, держать там фарминги. Если биткоин очень сильно ниже упадет, там 17, падет где-то на 14, то предполагаю, да, BSV может все-таки сходить и ниже 29 центов в район 20-25. Но это будет, скорее всего, тоже отличная возможность просто донабрать, усреднить позицию. И на долгосрок цели я всегда вам говорил, что я планирую вообще не раньше 2 долларов присматриваться к закрытию позиции при следующем там забеге. Ну и Альпака финанс тоже я для себя отметил уровни. Когда я буду видеть Альпаку в районе 20 центов, 10, вся вот эта зона набора, она тоже приемлемая. Если вы хотите на какой-то там процент купить, тоже альпаки в долгосрок. Муша токен тоже перспективный. Как и БСВ, он сжигается. Его всего миссия 188 миллионов. Уже сожжено около 12%, где-то 23 миллиона. И рыночная капитализация тоже там 30 или 35 миллионов. Поэтому для себя вижу э, токен Альпака э, в перспективу прикупить на несколько процентов депозита тоже. Бесвай, естественно, для меня является все равно номером один. Я его держу больше, фармлю и использую DEX B Swap больше. Ну и некоторую часть, вот как я вам показал, э, с понятными рисками. Просто там на некоторые свободные деньги буду пробовать вот таким образом фармить с кредитным плечом, э, увеличивать потенциально доходность свою на Альпаке за счет ликвидности Бисвап. Ну а пользуетесь ли вы биржей swap или может на Альпака Finance уже пользовались ликвидностью и отправляли в фарминг там с кредитным плечом. Обязательно пишите об этом в комментариях. Будет мне очень интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.